Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. В этом видео расскажу каким образом можно получать пассивный доход от страницы по регистрации бизнеса, то есть в частности по регистрации ОО или ИП. Данный материал в первую очередь будет интересен юристам и адвокатам, кто занимается регистрацией бизнеса, а также тем, кого интересует расширение личных источников пассивного дохода, потому что в данном случае для получения пассивного дохода от страниц по регистрации ОО и П никаких специальных юридических знаний, связанных с регистрацией бизнеса, в данном случае не требуется. Итак, перейдем к самой сути. Вы видите страницу по регистрации, в частности, ООО, которую я написал еще в сентябре 2016 года, эта страничка проиндексировалась, на сегодняшний день на нее приходят в среднем около 20 человек в день. Посещаемость достаточно низкая, но тем не менее данная страница в среднем мне приносит около тысяч рублей пассивного дохода. Каким образом я смог настроить получение дохода от данной страницы с посещаемостью около 20 человек в день? Ключевую роль в получении моего дохода играют два основных фактора. Первый фактор – это желание людей бесплатно зарегистрировать бизнес, в частности ООО или ИП. И второй фактор – это онлайн-сервис, который удовлетворяет данную потребность людей, давая им возможность бесплатно самим подготовить все документы, необходимые для открытия бизнеса. Иными словами, моя страница привлекает людей, которые хотят открыть бизнес. Я им предлагаю возможность, используя автоматизированную систему онлайн-сервиса, бесплатно подготовить все документы для открытия ООО или ИП. За каждого реального пользователя, который воспользовался данным бесплатным автоматизированным сервисом, онлайн-сервис выплачивает мне вознаграждение от 300 рублей за каждого пользователя. Для того, чтобы настроить получение аналогичного пассивного дохода, вам необходимо пройти бесплатную регистрацию в качестве партнера. Ссылку найдете рядом с данным видео, либо на странице на моем блоге. А пока я вам покажу работу данной системы изнутри на примере своего личного кабинета. Так мы находимся внутри моего партнерского кабинета. Здесь вся есть статистика по работе данной системы. В данном случае видно, что на текущий момент мой личный счет составляет где-то порядка 3900 рублей. Это то, что набежало последнее всего. За весь период страница по регистрации О на моем блоге принесла мне порядка 31 800 рублей. Сумма может показаться, конечно, небольшая, но учитывая бесконечное число потенциальных пользователей, желающих бесплатно зарегистрировать ООН и а также, помножив данное бесконечное число на время, получаем неиссякаемый поток пассивного дохода, который может приносить всего одна страница по регистрации бизнеса на вашем блоге или сайте. Если выставить дату, когда у меня, собственно говоря, началась основная работа данного сервиса, это... Примерно с Нового года, но ну, вот я вот выставлю с 1 января 2017 года по текущий момент 29 апреля. В общей сложности через мою страницу поступило на сервис 838 переходов. Где-то четверть из них 225 зарегистрировались. Из этих зарегистрированных сама система подтвердила, как реальных пользователей 85, 85 человек. Это где-то примерно больше трети от всех зарегистрированных. То есть достаточно неплохая конверсия. И всего за этот период данный сервис принес мне с 1 января по текущий момент 25 500 основной плюс данного источника дохода в том, что он практически абсолютно не зависит от моего личного трудового участия. То есть мне достаточно было написать одну статью, разместить соответствующие ссылки на данный сервис и предоставить людям возможность бесплатно пользоваться автоматизированной системой этого сервиса по бесплатной подготовке документов для открытия бизнеса. Люди охотно этим пользуются, регистрируются, проходят на данный сервис. Вот таким образом выглядит первая страница сервиса по регистрация бизнеса Используют его возможности. Взамен сервис выплачивает мне за каждого реального потенциального пользователя вознаграждение, которое определяет мой пассивный доход. Настроить получение пассивного дохода не составляет никакого труда. Достаточно после регистрации в качестве партнера создать реферальную ссылку. Если вы хотите направлять людей на регистрацию О, соответственно выбираете регистрация О и внизу копируете вашу ссылку. То же самое касается регистрации ИП. Кликайте регистрация и и копируете свою реферальную ссылку, которую вставляете соответственно на свой ресурс, через которую вы привлекаете людей по данной теме. Кого интересует подобный заработок, задавайте мне вопросы в комментариях под видео. Я могу вам предоставить обучающие видео, которые я специально записал для пользователей для того, чтобы облегчать им принятие решения по использованию данной автоматизированной системы регистрации ОИИП. Я вам могу их соответственно предоставить для того, чтобы вы могли настроить свою систему получения пассивного дохода и с помощью видео максимально поднять ее эффективность. И в завершение Отвечу сразу на вопрос, почему я делюсь с вами данным источником пассивного дохода. Все очень просто. За каждого пользователя, которого вы привлечете в онлайн-сервис, и за которого вам онлайн-сервис выплатит от 300 рублей, я в данном случае получу 30 рублей с каждого пользователя сверх тех сумм, которые получите, соответственно, вы. Сумма в 30 рублей, безусловно, ничтожна мала, но для меня в данном случае приоритетным является возможность настройки пассивного дохода. Поскольку, как я уже говорил, незначительные суммы, помноженные на бесконечное количество потенциальных пользователей и на неограниченное время, в конечном итоге создают то, что называется достатком. На этом у меня все. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Возникнут вопросы, я к вашим условиям. Всего доброго. Увидимся в следующем видео.